Всем привет! Чувство мужчины, выбираем, смотрим. Улыбка. Мужчина мечтает, чтобы все улыбались люди. Именно этому мужчине. Также мужчина сам всем улыбается. И мужчина видит, что вокруг него все люди улыбаются. Наверное, скоро же Новый год праздник. И все с радостью все готовятся к Новому году. Всем пока!